Вашингтон не скупится на оружие для Украины. Сенатор Роб Портман также предложил увеличить для этого военный бюджет на 60 миллионов долларов. Об этом говорится на личном сайте «Политика». По его мнению, Киев нужно снабдить всевозможными видами летального вооружения. Правда, пока оборонительного. Это противоартиллерийские радары, беспилотники и защищенные линии связи. А сенатор также предлагает штатам передавать Украине свои разведданные. В США много сторонников военной помощи Киева, однако решение вопроса зависит от президента Барака Обамы. А он заявляет, что разрешение конфликта в Донбассе не должно быть военным. Музыка